Но снова сны мне говорят, что я не тот И я рождён был в этом мире идиотов Моя цель не намекает, что Бог Но я уйду за хлопну дверь Ведь нету толку Но снова сны мне говорят, что я не тот И я рожден был в этом мире идиотов Моя цель не намекает, что я Бог Но я уйду за хлопну дверь Ведь нету толку быть здесь мастерце сердце это я, ты, ну может убивать Я не хочу любить тебя, но ведь я хочу я обнять Окей, так плохо без тебя Я с тобой в холоде, в Но мое чувство типа я, ты, я могу убить тебя Каждый день недели просыпаюсь по ночам У меня, бля, паранойя, я готов убить тебя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 Но потом повзрослел, я плевал на В Story В этом я давно успел, перебил того, кого считаешь Сука, дыку, миром. я смеялся за моральных жуток Победитомиром Я мира чтобы Понимать, понимать, На снова с мне говорят